Сохранят ли чеченцы память о ней после обретения свободы? Считаются ли погибшие чеченцы в этой войне в своем народе герои этих сомнений? Советский Союз для нас большее зло. Это империя зла, это наш непосредственный враг. Это, это та империя, которая уничтожила а, половину практически нашего населения. салам алейкум. Думал, увижу тебя в рядах украинской армии. В Чечне понятно, что не сможешь. А на нейтральной территории почему не пошел уничтожать своих обидчиков? алейкум асалям. Война это не, не вопросы каких-то личных разборок. Что значит, пошел уничтожать своих обидчиков? Войну не ведут для того, чтобы уничтожать обидчиков. Ну, может, кто-то и так, так и делает, но это ненормально. Война это очень, как бы, серьезная вещь. Ты должен понимать, что ты идешь туда рисковать самым дорогим, что у тебя есть, твоей жизнью. И твои идеи, твои задачи, они должны быть кристально чистыми, предельно ясными, прежде всего для тебя самого и для всех, кто наблюдает за этим. Поэтому война это не тот момент, куда «Ну пойду-ка я там что-то как-то. Разобраться с обидчиками это, это, знаете, такой вопрос поехать в какую-нибудь нейтральную страну, вот как Иудово. Помните? Грозился, да, типа, приезжай, куда мы можем поехать, где мы не под санкциями. Мы там встретимся, типа, и разберемся, говорил он. Но когда его стали звать в Турцию, Иудов туда не поехал. Вот с обидчиками вот так разбираются. Говорят, давай, вот, приезжай, значит, будем с тобой говорить. А там идет война. Это круптомасштабная это боль. Это очень серьезное такое глобальное событие. На него нельзя смотреть, типа, что вы там разборки не устроите. Вот. А на войне воюют военные. А я блогер, я не, не военный, поэтому я делаю свою работу, а военные пусть делают свою. Какое отношение у чеченцев ко Второй мировой войне? Сохранят ли чеченцы память о ней после обретения свободы? Считаются ли погибшие чеченцы в этой войне в своем народе героями? Очень хороший вопрос. А отношение чеченцев ко Второй мировой войне. Оно не такое, как у а, россиян, и не, тем более не такое, как, оно, как навязывается российская пропаганда. Для чеченцев а, обе стороны в этой войне являются злом. Причем а, это, возможно, будет резать слух а, многим, особенно европейским зрителям, но гитлеровская Германия для чеченцев является меньшим злом как бы это странно для европейцев не звучало. И это очень легко объясняется. Дело в том, что каждый человек, каждый народ, он судит из непосредственно своих интересов и от той, исходя из той боли, которую он испытывает. И от кого он ее испытывает. И вот если для евреев... Безусловно, бесспорно для них абсолютным злом является гитлеровская Германия, а Советский Союз был для них союзником или даже освободителем, то у чеченцев ровно наоборот. Для нас, нашим абсолютным злом для нас являлся и Советский Союз, и сегодня Россия, а от гитлеровской Германии мы никакого конкретного зла не получили, понимаете? И это не, это не значит, что мы считаем гитлерскую Германию там, хорошей страной или добром в, этой, в этом противостоянии. Конечно, нет. Просто для, мы должны понимать, что для нас наша боль, она гораздо более ощутимее, она для нас ближе, нежели боль кого бы то ни было другого. Но при этом мы не обесцениваем, конечно, чужую боль. Поэтому отношение такое для нас... Большим злом является Советский Союз, от которого мы, мы получили очень много бед, страданий, геноцид, 1944 год, высылка. Вообще, это сама эта империя, которая как-то эволюционировала, революционировала. Была сначала российская, стала советская, сейчас снова российская. Для нас это все одна страна. От того, что она меняет название или государственный строй, ничего от этого не меняется для чеченцев. Это для нас враги. С того момента, как они начали свою экспансию на Кавказ, на завоевательные свои походы. И вот на тот момент мы терпим вот эти притеснение от этой империи, и, и какая-то другая страна нападает на эту империю. Разумеется, для нас первая наша мысль была в том, что это для нас союзники. То есть, Германия для нас воспринималась как союзники, потому что они напали на нашего врага, того, кто нас оккупировал, того, кто нам навязывает а, свои законы, свои устои, тот, кто нас притесняет, вытесняет наши обычаи, наши, нашу культуру, наш язык, пытается нас русифицировать. Пытается сделать нас какой-то одной серой массой, не, не приемлет нашу, нашу религию, наши обычаи и так далее. То есть для нас это вот первое впечатление да, от этого было именно такое, что ага, на нашего врага напал какой-то третий игрок. И этот третий игрок очень мощный, и мы должны этим воспользоваться, он в данном случае должен, мы должны выступить на него союзниками. Поэтому вот такое было изначальное отношение. Тогда, конечно, не было развито ни СМИ, ничего подобного. Чеченцы, конечно, не знали, понятия не имели о том, что творят эсэсовцы на территории Европы, про эти концлагеря, про уничтожение э, евреев, там, остальных, про майнкамп. Понятно, что у нас никто этого на чеченском языке не издавал, мы это не читали, поэтому мы, конечно, этого не знали. Какое у нас отношение к тем, кто значит, оказался в рядах Красной Армии по принуждению, будто добровольцами, там, по своей доброй воле, Отношение к ним нейтральное, скажем так. А к ним отношение нейтральное. Они не являются ли нас героями однозначно, но не являются и врагами. Мы к ним относимся как к тем, к людям, которые ну, оказались в этой армии не по своей воле. Мы вот так к ним относимся. Лю, как к людям, которые до конца не разобрались в том, что а, происходило. Как мы относимся к тем, кто а, сражался тогда против советской армии, вот к ним мы относимся с уважением. Они для нас являются героями, они для нас почитаемы. И не важно, что это тогда могло восприниматься как союзничество с гитлеровской Германией. Гитлеровская Германия еще не враждовала с Россией и Советской там, империей, когда мы с ней враждовали. Поэтому это для нас это борьба с, с момента вторжения империи на нашу, на нашу территорию. А когда кто-то еще присоединяется к этой борьбе, то для нас он просто временный союзник. И вот так именно воспринималась гитлеровская Германия. Сейчас, по прошествии столького времени, каково у нас к этому отношение должно быть? Отношение, безусловно, как к сражению двух зол. И из этих двух зол для нас наименьшим являлась гитлеровская Германия. В этом нет никаких самих нашего населения и продолжает до сих пор уничтожать. Это те, от кого мы никак не можем избавиться. Это те, с кем мы воюем за свою свободу уже на протяжении 400 лет. Поэтому, безусловно, Советский Союз является для нас главным врагом. Являлся и сегодняшняя Россия является для нас главным врагом, пока они не оставят нас в покое. Как они оставляют нас в покое, все вопрос как бы решен. Дальше мы можем развивать какие-то свои отношения, международные, партнерские, какие угодно. Но сначала нужно прийти к миру.